Хаюшки на зона гейм. Мы уже делали несколько выпусков про игры для геймпада, однако ни разу не составили подборку интересных мобильных игр для умных телевизоров, в которые можно играть не только на телефоне, но и на смарт-ТВ. Для некоторых игр вам понадобится простой пульт, который идет в комплекте с телевизором или геймпад, подключающийся к смарт-ТВ по блютузу. А в продаже таких геймпадов завались. Напишите в комментариях, у кого какой геймпад и где его купили. Возможно, эта информация будет полезна нашим зрителям. Начнем с Тампер. В Тампер игроки принимают на себя роль космического жука, прорываясь в его шкуре через разные преграды и ловушки, чтобы надрать зад главному врагу, огромной летающей голове. Да, звучит слегка безумно, но не будем цепляться к выбору главного героя. Ну, жук и жук. В конце концов, космические корабли и болиды всем уже надоели, а космических насекомых встретишь не так часто. Вспомните хотя бы одну такую игру. А если вспомните, напишите под видео. В целом, игра выглядит безумно. Бешеная динамика, яростная музыка, даже цветовая оформление. Но геймплей так грамотно сочетает в себе все три элемента, что на выходе получается настоящий заряд драйва в мозг. Описать игру можно просто. Жук мчится по рельсам, впереди снося на путях преграды. Само по себе скучно. Но представьте себе, что все нажатия и действия жука синхронизируются с музыкальным треком, играющим на фоне. Прыгая или пробивая стены, игрок как бы исполняет отдельную партию в саундтреке. И чем в свое действие, тем ровнее получается мелодия. И это чертовски круто, потому что трасса в игре короткие, секунд по 20, 30, но каждая ошибка вызывает желание срочно переиграть, чтобы исполнить музыкальную композицию без косяков. всего здесь 9 уровней, в каждом из которых 10-20 трасс. Как я уже сказал, довольно короткий, но не похожий. В конце уровня босс на ходу создающий трассу. Если проходить ее без ошибок, появится возможность нанести году урон, но если допустить ошибку, придется начинать сначала. Игра будет постепенно наращивать сложность. Сначала это просто езда по рельсам с безумной скоростью, но с каждым этапом добавляются новые механики. Прыжки через шипы, таран стен и так далее. Жук постепенно будет ускоряться. В последних этапах потребуется неплохая реакция. Визуальный ряд при всей своей красоте нужен больше для отвлечения игрока мигания мерцания подсветки разных элементов все это поначалу может сбить толку и заставить допустить ошибку и это неплохо дополнительно заставляет сосредоточиться на нужных частях трассы а все остальное отсекать безусловно одна из самых хардкорных игр для телевизора на сегодняшний день поэтому настоятельно рекомендуем ее тем, кто не боится вызова вторая игра Анкилит мультиплеер зомби Survival шутер, ненавижу такие длинные названия, шутер про топ толп зомби, свежо, интересно, оригинально, никогда такого не было и вот опять как говорится, но не будем раньше времени зевать и отбрасывать данный проект в корзину мусора, а лучше посмотрим на него поближе, еще ближе, еще, вот так. Игра представляет собой набор из 150 забегов на разных картах с попутным обстрелом оживших мертвецов. Все как в жизни, карт немало, но особым разнообразием они не блещут, да и открытого мира нет, все локации коридорные и замкнутые. Это вам не GTA между прочим, тут все сурьезнее. Сделано для того, чтобы игроку не некуда было отступать и некуда особо маневрировать. От этого наступающая армия мертвых выглядит страшнее. Остается одно, стрелять с закрытыми глазами в разные стороны. Достаточно навести прицел на вражину, оружие само расстреляет. Стрельба адаптирована под смартфоны, но если вы обладатель геймпада, то можно включить автопальбом. Смотрится игра красиво. Если любите пострелять по мертвякам, и однообразность геймплея не смущает, советуем попробовать. В своем жанре для смарт ТВ, наверное, лучший представитель. Ах да, в названии же еще и слово мультиплеер. Честно говоря, его особо распробовать не удалось. Вроде бы совместно проходили задания с другим игроком, но вел он себя как-то, знаете, ну как бот. Поэтому не уверен в его человечности. Есть и другие режимы. В одном даже можно можно стать зомби. Только я так далеко в игру пока не углубился. Сказать нечего. Возможно для кого-то это будет поводом самостоятельно исследовать проект, но опыт подсказывает, что онлайн у подобных игр как правило мертв. Теперь картинку подальше. Еще дальше. А, переборщил. И что мне теперь рассматривать в этом прямоугольном кубике? Сделай больше. О! Супер Марио 2 HD Марио – это классика. У многих игроков слово платформер ассоциируется именно с ней. Данный проект не совсем официально портирован с консоли Wii на Android, поэтому найти его в официальных маркетах не получится. Однако на нашем сайте Zona Game 100 вы можете его себе скачать, не переживая за безопасность устройства. Зайдите к нам на сайт и введите в поиск 00012. Вторая часть Марио – это по-прежнему история правдопроводщика, спасающего принцессу. Ему предстоит прыжками преодолевать самые разные преграды – этап за этапом. Все теми же прыжками можно и нужно давить различных противников, набирая очки и расчищая себе дорогу. Довольно симпатичная графика и приятное управление, в том числе из геймпада, делают игру обязательно к ознакомлению всем любителям платформеров. NES Emu это не игра, а приложение, которое превратит ваш телефон или телевизор в приставку NES. В наших широтах более известно как Dendy, а вот во что поиграть это уже вопрос ваших предпочтений. На разных сайтах можно найти тысячи битных игр, среди которых такие легенды, как Чип и Дейл, Черный плащ, Черепашки ниндзя, Контра, ну и другие. Вам ничто не поменяет собрать огромную коллекцию школьных игр, ведь каждая весит не более 50 килобайт. Кстати, именно на NES вышел первый оригинальный Марио, и если после прохождения второй части вам захочется еще больше Марио, советуем попробовать первую часть на NES. Если вам захочется установить этот эмулятор на смартфон или смарт ТВ, зайдите к нам на сайт и введите в поиск 00011. Мэнни Гэнни 2 не отходя от темы платформеров, давайте вернемся от аллскульных игр к современным. Меню New 2 смотрится красиво и современно, но с точки зрения геймплея является классическим платформером. У главного героя похитили друга, и следующие 40 уровней мы будем помогать ему спасти товарища. В игре 4 разных локаций с уникальным набором пейзажей, в каждом по 10 уровней. Как всегда, прыгаем, уклоняемся от ловушек, собираем монетки, точно рассчитываем время и траекторию своих перемещений. Герой постоянно бежит вперед, мы можем его только останавливать И это неспроста, ведь одним из критериев прохождения является скорость. Важно не просто пробежать из точки А до точки Б, но и сделать это быстро. При этом неплохо было бы собирать монетки и звезды, что тоже отразится в результатах забега. В целом это добротный и симпатичный проект, в меру сложный и увлекательный. Советую особенно тем, кто не пожалеет небольшую сумму на отключение рекламы. Друзья, подписывайтесь на наш канал и не пропустите наши интересные обзоры на мобильные игры. Собираем для вас только лучшее, для лучших зрителей, оставайтесь после просмотра лайки и хотя бы по одному комментарию. Это поможет нам раскрутиться и продолжить делать для вас еще больше обзоров. Спасибо за внимание, не прощаемся!